Коллеги, дорогие участницы программы женское еврейское лидерство» и выпускницы программы женское еврейское лидерство» прошлых лет. Сегодня мы начинаем цикл обучающих вебинаров, которые, как мы надеемся, помогут нам понять, для чего нужны проекты в деятельности общественной организации и как структурировать идею для трансформации ее в успешный проект. Проведем вебинар мы, я, Елена Красильщик руководитель программы «Женское еврейское лидерство» и непосредственный координатор группы в России, и Элина Кац, которую вы хорошо знаете как координатора программы «Женское еврейское лидерство» в Украине, но который также большой, богатый и успешный опыт работы по проектам в рамках написания грантовых заявок и их одобрения. С нами также Ирина Фридман, координатор программы женское и еврейское лидерство в Беларуси» и региональный представитель проекта «Кешер» в Беларуси, и Оля Краско, руководитель отдела лидерского развития проекта «Кешер». Спасибо всем большое, что вы здесь, и мы потихонечку приступаем. Мы надеемся, что вебинар будет носить не только теоретически, но и практический характер, это все будет зависеть и от вас тоже, да, от вашего активного участия. Мы все хорошо понимаем, а некоторые из нас уже усвоили это практически, что никакая некоммерческая организация не может существовать без наличия на своем счету определенного объема денежных средств. Именно поэтому одним из направлений деятельности общественной организации является как раз Поиск финансирования на осуществление своей деятельности. Современный, широко распространенный и используемый многими некоммерческими организациями различного уровня способ получения денежной поддержки – это как раз и есть написание грантовых заявок на финансирование социальных проектов образовательных, научных, исследовательских или, как я сказала, социальных. Однако получение такого гранта – путь достаточно сложный, требующий не только знаний, так сказать, академических, классических, управленческих, как ни назови это, да, но и ориентации в современной ситуации. Вот, требует владения информацией о запросах и потребностях членов общества ради тех, ради кого, собственно говоря, мы с вами и работаем, или существует та или иная Общественной организации. Каков же путь становления проекта и какой проект будет успешным, мы как раз и поговорим сегодня. Но начнем с того, что подумаем и, может быть, озвучимся вместе. Откуда берутся идеи для проектов? Каково ваше мнение? Вы можете включать микрофончики, говорить или, может быть, писать, а мы будем это озвучивать. Как вы думаете, еще раз вопрос: Откуда берутся идеи для проектов? От потребностей нас по... и от тех, кто нас от... окружает, да. Угу. Ну вот хорошо. Запросы, да. Еще ну, от, теку... от текущей ситуации. Совершенно верно. Угу. Еще. Можно увидеть чью-то, например, идею, она понравилась, и адаптировать ее согласно своей аудитории. Замечательно, тоже вариант. Угу. Наличие каких-то ресурсов. Э -э, когда есть ресурсы, появилась идея, как их реализовать, да? Замечательно. Да. Еще наоборот, ресурсы закончились, программа была, по каким-то причинам она остановлена, и угу. нужно возобновить поиск финансирования, чтобы программа продолжалась. Хорошо, замечательно. И, э, Идеи вот для еще... проекта, мне кажется, берутся от истерики, что денег нет, и надо где-то их взять, и надо продолжать <связать> как-то существовать дальше. Да-да-да, поэтому брейншторм да, как да, да, да, да. реализуемо или получит поддержку. Ну. От, от креативности и понимания потребностей, собственно, ну, общины, То uh -huh. есть, ну, место, где ты находишься. Uh -huh. Али, вот еще Алина Мельник пишет, от желания сделать что-то кому-то, если знаешь как. Да? Ольга Хлебникова пишет, от внутреннего состояния и состояния окружающих. Да? И вот еще Татьяна, от того, что волнует и болит у самой себя, да. То есть ты являешься инициатором и потом э, ведешь за собой людей, да, из креативности мышления, тоже пишет Наталья. Угу. Ну, все абс абсолютно правильно, вы все, вы все правы, и все прозвучало правильно, но можно сказать, как бы обобщить, что три момента, да, от заинтересованности людей в реализации своей идеи, да, какой-то творческой или социальной, или образовательной, от потребности, когда есть фонд-спонсор с определенными условиями, да, и мы пишем э, проект или грантовую заявку специально под этот фонд, чтобы получить э, финансирование, и это актуальности, что прозвучало у вас, да, исходя из э, ситуации. Э, передаю дальше слово линии. Большое спасибо, Елена. Прекрасно, очень радостно слышать, что у вас так много правильных и хороших идей относительно проекта. Чувствуется, что у вас, у многих из вас, есть богатый опыт написания проектных заявок. Я вас сейчас попрошу в чате написать, пожалуйста, чтобы мы оценили, сколько вас специалистов по написанию проектов или людей с опытом на самом деле среди нас. Я вас попрошу поставить единичку тех, кто писал или принимал участие в реализации проекта, и двойку тех, кто будет учиться формированию проектных заявок впервые. Пожалуйста, напишите свой ответ в чате. Mm -hmm. ну, Марина так смотрит строго. Поставила единичку или двоечку? Я, какая? Я, что ли? Да, да, да. да. Поставила единичку, я ж писала. Ну, да, да, да. Куда деваться-то? Нет, Нет я... эмоции. У всех свой опыт. Я нормально Я думаю, что в идеальной картине мира мы выйдем вместе из этого проекта с пониманием и опытом написания своей первой заявки, если это первое, и, возможно, переосмыслением, а может, обменом зданием, если у вас был такой опыт. Я смотрю, что у нас... Э есть много двоек, есть много единиц. Это прекрасно, что у каждого из нас есть свой опыт. Сегодня мы с вами начнем цикл наших занятий. И первое занятие, как мы писали в анонсе, будет посвящено самому началу, а именно созданию проект, проектной документации обоснования. Чтобы наша идея стала проектом, для начала нужно, как бы это ни звучало смешно, иметь эту самую идею. Как мы уже сказали, она может у нас родиться с помощью брейнсторма. Вы можете жить и носить ее у себя в сердце. Вы, возможно, сгенерировали ее только вчера. Но идея фундаментальная, основа проекта у вас должна быть. Далее мы ищем фонд. Иногда бывает такая ситуация, что э, фонд, в котором вы заинтересованы, донор. Мы в будущем того, кто дает нам деньги финансирования, на безвозвратной основе будем называть донором или грантодателем. Так вот, бывает такая ситуация, что есть чудесный фонд, который мы хотим посотрудничать. Э, мы изучили его историю, э, его предыдущие акции, уверены, что мы можем написать интересную им предложение, тогда мы формируем под их требования. Первое, что мы должны в нашей заявке, в нашем проекте описать, это сказать, какая цель нашего проекта. Описать актуальность и реальность этого проекта. Он должен быть у нас важным и понятным, и отвечать на сиюминутную потребность. Мы должны четко понимать, кто будет наша целевая группа. И определять сроки реализации. Потому что чем отличается в первую очередь проектная деятельность от деятельности организации? Проект всегда имеет начало и окончание. Потому что если вы хотите получить финансирование на постоянную деятельность, это очень редко кто дает. Но всегда есть исключения на подобные организации. И мы должны четко оценивать свои ресурсы, которыми мы обладаем. Сейчас мы детальнее с вами поговорим об этих и других моментах. Итак, структура проектной заявки или нашего проекта. Структура может отличаться в зависимости от требований фонда. Они обычно предлагают свою заявку в PDF и в городе, которую вы можете заполнить. Но э, здесь приведенные пункты это такая основа основ, которая существует в той или иной форме всегда. Итак, это название. Название – это ваше имя. Это воз... мы будем приводить аналогию с книгой. Это название книги. Когда вы приходите в книжный магазин. Кстати, дамы, кто кто послед... за время карантина прочитал хоть одну интересную книгу? Поставьте единичку в чате. Ну, даже, а если не интересную, то двойку. Ой, Какие все молодцы. Так вот, когда вы единичек замечательное количество, я вижу, они прибавляются, так вот, когда вы приходите в книжный магазин и принимаете решение, какую же книгу почитать, Если вы пришли не за целевой книгой, которую вы читали, вы оцениваете ее по обложке и по названию. Вот мы пришли в книжный магазин, увидели книгу и читаем. Как она называется? Возможно, даже тут. После этого мы читаем аннотацию, краткое описание нашего проекта. И если нас не заинтересуют эти два первые пункта, дальше никто читать не будет, если это не входит в его, конечно, служебные обязанности. Но представим себя на месте сотрудника, который отвечает за прием грантовых заявок. Как вы думаете, сколько заявок этому человеку приходит в день? Может 20, может 40. А когда много организаций подают, это может быть 60 заявок в день. Как вы думаете, сколько времени человек читает эти заявки? Практически не более, чем вы читаете аннотацию к этой книге. Он принимает решение, читая по косой, читать ли дальше. Поэтому мы должны заинтересовать человека своей аннотацией, своим кратким описанием проекта. Далее мы описываем цель. Цель – это то, что отвечает на вопрос, что какая проблема будет решаться в результате реализации этого проекта. Далее у нас следует задача, что конкретно будет э, реализовываться для решения проблемы. Мы должны описать целевую группу тех, на кого будет реализовываться этот проект. Всю жизнь мы хотим поменять. Э, обязательно должны быть, как я уже сказала, в проекте целевые сроки. Начало и окончание нашей деятельности. Конечно, сроки могут меняться, потому что если наш проект был успешен и эффективен, часто он может повторяться или же продолжаться в той или иной форме. Например, может меняться целевая группа, но цикл деятельности может быть такой же. Или же изменяться формулировка. Если мы представим ситуацию, что Сегодня мы реализуем социальный проект, в рамках которого мы открыли полевую кухню и помогаем людям, которые оказались в сложных обстоятельствах и кормим их. Этот проект реализуется и решает какую-то одну проблему. Следующим проектом может быть, например, образовательные занятия для этих людей, и мы решаем другую задачу для той же целевой группы. Или же мы провели ряд образовательных мероприятий для женщин, а следующим этапом, возможно, будет ряд мероприятий для работодателя, чтобы найти общий контакт с этими женщинами. Планируемый результат. Очень важно, чтобы все, что мы делаем в рамках нашего проекта, можно было измерить количественно или качественно. Деятельность, которую нельзя измерить, обычно не финансируют. И очень важно, чтобы все было пробюджетировано. Мы должны э, реалистично подходить и оценивать то, сколько финансов нам потребуется для реализации нашей задачи. Сегодня мы с вами будем говорить в рамках первого занятия о первых пяти пунктах. Дальнейшие пункты будем раскрывать на следующих занятиях, чтобы хорошо поработать. Итак, когда вы знакомитесь со своим донором, вы должны ему рассказать лучшее себе. Здесь можно привести несколько примеров. Первое – это знакомство прекрасной дамы с прекрасным кавалером. Мы рассказываем о себе самое лучшее, чтобы произвести впечатление. Или же вы написали гениальную идею, вы разработали какое-то улучшение войти, какую-то программу написали. И есть какой-то филантроп. Представим себе, что то гипотетически, и он Масло. Вы хотите ему продать свою идею новой ракеты? Как мы сможем ему о нем рассказать? На почту, возможно, он не реагирует. Объявление гранте он не составил. Мы представили, мы приехали в его штаб-квартиру, подождали, пока он приехал в офис, вышел из машины и заходим с ним в ВИП. Мы оказались с ним вдвоем. У нас уникальная возможность рассказать ему о своей гениальной идеи, гениальной задумке. Он нажимает. Девятую кнопку этажа, и вы поднимаете с ним 9 этажей. У нас с вами 40-50 секунд. Нет. Это не суперскоростную, сразу оговорился. Вы можете рассказать лучше о себе, о своей организации. Что вы можете сказать? Какие основные цели и задачи по уставу вашей организации? Описать ваш опыт, потому что если вы ранее что-то делали хорошее, то, возможно, вы покажетесь более эффективными в этом же направлении. Итак, как бы мы смогли представить... Нашу организацию, если бы нам потребовалось рассказать о проекте Кешер за эти несколько секунд. Елена, может вы поделитесь? Да. Э, да. Какую организацию можем мы представлять, о какой организации рассказать, как о, мне, о нашей организации? Итак, женская еврейская организация ⁇ Проект Кешер ⁇ организованная в 1989 году, строит свою деятельность, основываясь на еврейских ценностях. Работает для развития еврейских общин, для улучшения социального и экономического положения женщин, для создания мира без насилия. Организация связывает женщин России, Украины, Белоруссии, Молдовы, женщин Запада для взаимопомощи и поддержки друг друга на пути к еврейскому возрождению, экономической и духовной независимости. Реализуя цели организации поддерживать и развивать сеть женских групп, Содействовать образованию межнациональных женских коалиций, выявлять и подготавливать женщин-лидеров для их активной деятельности в жизни общины и общества, содействовать женщинам в возрождении и развитии их еврейского самосознания, взаимодействовать с государственными, общественными и национальными структурами и связывать их с женскими группами мы организуем деятельность по следующим направлениям: еврейское образование, развитие женского еврейского лидерства решение проблем, связанных со здоровьем женщин, защита интересов женщин, повышение экономического и социального статуса женщины. Вот, Ой, надеюсь, я уложилась, пока мы едем до девятого этажа. Ну, я думаю, что возможно. Мы как раз сейчас прибыли с вами на девятый этаж. И э, далее наш гипотетический Илон Маск или другой донор, нас пригласить на чашечку кофе, чтобы послушать про нашу дальнейшую идею, а, возможно, эта дверь закроется, если наша идея не соответствует с фундаментальными требованиями донора, потому что разные организации ставят разные критерии и паритеты своей деятельности. Есть организации, которые помогают, ЛГБТ, сообществу Вы можете написать прекраснейший проект, но если он ориентирован, например, на традиционные э, ценности в общине, то, возможно, они это не поддержат. Или же это организация, которая ориентирована исключительно на поддержку детей. А вы написали прекрасный проект, но он направлен на э, старичков и старушек. Может быть такая ситуация. Для этого мы изучаем нашего и рассказываем ему о себе, самое важное, свою миссию, свою деятельность, чтобы ему было интересно. Да, Виктория, я, я согласна, сократить можно. Так, цель моего проекта, чтобы еврейская женщина была успешна и счастлива, а знать, значит и еврейская семья, и дети. Вам это интересно? Мне это очень интересно, и это очень да. хорошо работает с точки зрения продажи. Но сейчас мы с вами говорим о организации, о цели мы поговорим дальше. И поговорим, кстати, о вашей цели с точки зрения, правильно или неправильно она составлена. Вывод мы сможем сделать с вами в конце. Сократить это мы можем. Я бы даже сказала, нужно это сократить. Но это пример. А сейчас, я думаю, возможно, кто-то поделится как бы он рассказал за 40 секунд о своей общении, о своей организации, возможно, это НКО, возможно, благотворительный фонд. Чем вы занимаетесь и за что вам деньги надо дать? Не на конкретный проект, а в принципе, почему вы достойно финансировали? Кто-то хочет поделиться, это можно сделать в чате или голосом. Представить свою организацию. Кратко представить свою организацию. Кто рискнет, кто осмелится, кто будет. Пионером. Пионеры и пионерки. Ну, давайте я. Давай, Ой, спасибо. Местная религиозная организация прогрессивного иудаизма города Твери». Образованы в 99-м году, то есть нам уже больше 20 лет. Угу. Uh, у нас есть... Несколько направлений нашей деятельности. Во-первых, религиозная деятельность. Мы проводим шабаты, все праздники. Работаем с молодежью. Есть воскресная школа, подростковый клуб. Работаем с проектом Кэшер. У нас женский клуб ИМА. Компьютерный центр Орд Нет, который за это время обучил уже ну, количество, я там сейчас не помню, очень много. Людей. Много проектов идет в молодежном клубе. Так, что еще? Что еще? Ох, у нас много организаций, с кем мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем с, прогрессив... с организацией прогрессивного даизма, с проектом Кэшер, с сортом с пижамной библиотечкой. С, с Ахнутом, с фондом Хама, и наша главная цель нашей организации – это еврейское воспитание, еврейская традиция для всех членов общины. Замечательно. Ну, Как-то так. Супер, спасибо. Тут два очень важных момента, даже которых нет у нас. Это первое – ссылка на э, партнерство. Это очень важно. Если ваш партнер может усилить вашу заявку, нужно обязательно его указывать. Проекты, которые реализовывались при поддержке других равноценных доноров, просто необходимо указывать. Мы организовали проект с таким-то фондом. Такой-то, такой-то успех, какие-то, какие-то результаты. И сразу вы подчеркиваете, это как резюме человека. Я работал на такой-то должности, имел подобные достижения. Это очень важно. И второй цифры. Вы э, сразу начали говорить о цифрах. Это очень важно. Мы занимаемся такой-то деятельностью, в результате мы провели столько-то э, проектов, охватили столько-то людей, Численные количественные результаты, это очень важ очень важны и здесь. Не нужно дамы воспринимать этот пример проекта Кешер как правильный или как пример идеал. Это всего лишь наше описание, которое мы размещаем у нас на сайте или же делимся им. В рамках проекта оно может выглядеть совсем по-другому и формироваться будет именно от того донора, но основные пункты, именно миссия у вас очень важна, чтобы эта миссия соотносилась с миссией вашего донора. Итак, самое важное в любом проекте это идея. Идея – это то, что лежит в основе любой деятельности, любой компании. Будь это коммерческая или будь это негосударственная, неприбыльная организация. Идея движет миром. Идея меняет все. Для того, чтобы наша идея решала что-то, меняла мир к лучшему, нам необходимо понять, что мы можем этой идее изменить. Просто идея сама по себе может быть прекрасна, но кому она может помочь? В первую очередь мы должны понимать для себя и для своего проекта, что такое проблема и что такое проблемная ситуация и чем они будут отличаться. Приведем пример проблемы и проблемной ситуации. Какие в мире есть проблемы? Безработица. Есть такая проблема? Вот кажется, ее нет. Ну, возможно, безработица. У кого в городе есть плохие дороги? Нету ни у кого. Ни у кого, у всех замечательные дороги. В городе, в России, есть плохие дороги. Ну, они, я уверена, есть везде. Я думаю, что в любой стране мира бывает ситуация плохой дороги. Давайте представим себе ситуацию. Вы находитесь в городе, в котором есть плохие дороги. На что это может влиять в ва вашей жизни? в первую очередь это может усложнять транспортное, транспортное объединение. Может быть плохо ходить транспорт. На скор... вот, Алина, спасибо. Это может повлиять на скорость того, как вы куда-то доберетесь. Это может повлиять на скорость прибытия скорой помощи к вашему дому. Это может повлиять на то, что ухудшится качество жизни у вас или в вашем городе. Может быть такое. Угу. На безопасность, спасибо, Анастасия, на поломку автомобиля, да, это приведет еще к коммерческим потерям, потому что бесконечно будет ремонт. А ремонт это деньги. Разваливается транспорт, амортизация машины. Видите, мы нашли даже дорога. Скажите, пожалуйста, мы можем побороть плохие дороги? Вот, не желаем участвовать в наших мероприятиях, в нашей аудитории, например, пожилые люди. Mm. Можем побороть плохие дороги? Можем. можем. Говорит нет. Почему? Плохие дороги, как социальное явление, мы, побороть, а не, можем. Это... мы не можем побороть безработицу. Но мы можем сделать другое. Мы можем побороть конкретный э, отрезок дороги и починить дорогу там. И изменить эту ситуацию для конкретных жителей, конкретного города, конкретной улицы. Это мы можем сделать, как вы думаете? Да, это делали. Евгения, спасибо. То есть сама проблема, плохие дороги, плохое транспортное объединение, мы можем... Не побороть, а конкретно вычленную проблему в рамках проблемной ситуации можем. Также с безработицей. Мы не можем побороть мировой голод, мировую безработицу. Мы не можем побороть экономический кризис. Но мы можем найти тот сегмент, ту проблему, которую можно решить. То есть достигнуть результата в конкретной ситуации. Дорога, которая перестала быть плохой, изменила качество жизни людей, это решение проблемы конкретно взятом городе. Каким образом мы формулируем проблему? Вы в проекте для того, чтобы осознать проблему и донести вашему донору, который, возможно, живет в городе, в котором нет плохих дорог, он никогда не видел плохих дорог. Он живет в другой стране, он никогда не видел плохих дорог, у него идеальные дороги. Или еще лучше, он летает на вертолете. Он не знает, что бывают такие проблемы, которыми сталкиваетесь вы. У него нет, у него какой-нибудь безумно прекрасный внедорожник, и он ни разу не попадал в яму. Он сам не ездит за рулем. Мы должны ему описать эту ситуацию, которая требует изменений, обосновать, почему она требует изменений и каким образом это надо сделать. Мы черкиваем круг тех, кого она касается. Здесь мы описываем, дальше мы будем говорить о целевых группах, но эта проблема касается не только тех, кто живет на этом участке дороги, прилегая, а многих других людей. Даем в идеале количественную статистическую информацию, в идеале, например, сколько автомобилей поломалось, сколько аварий произошло на этой дороге, возможно, берем какую-то информацию, насколько замедляется работа скорой помощи здесь или что-то другое. Мы показываем динамику развития ситуации в цифрах и рассматриваем потребности и цели людей, клиенты в данной ситуации, это выгодополучатели для улучшения данной ситуации. Это мы описываем коротко. В идеале, вы круглой рамке, эта информация не должна занимать более трех страниц. Вашей истории хотя бы полкранится. Если вы описываете проблему, чтобы человек, который никогда не видел плохую дорогу, узнал о том, что такое бывает. Для этого мы должны описать цель нашего проекта. Цель – это главный ожидаемый результат проекта который мы можем описать сложно подчиненным предложением. И эта цель должна соответствовать проблемам. Если проблема – это плохая дорога, которую мы можем отремонтировать в конкретном участке, то каким образом мы будем формировать нашу цель? Она формулируется на основе так называемой методики SMART. Методика SMART происходит, я уверена, если вы работали с проектами, Девочки, выключите, пожалуйста, микрофоны, все, кроме Елены Красильщик, потому что по их участнице. Итак, методика Smart состоит из аббревиатуры английского слова пяти или же шести по разным токам английских слов, описывающих подход к пониманию этой проблемы. Это для самоанализа. Первое, наша цель должна быть конкретной. То есть мы можем просчитать, каких результатов мы достигли в ней, какие качественные показатели мы можем применить к этим результатам. Об этом мы будем говорить уже на следующих этапах. Но наша цель должна быть такой, которую можно измерить. То есть измерить мы можем, я не знаю, в случае с дорогой кубометры бетона, метры дороги. Скорость, с которым изменяется добирание из пункта А в пункт Б. Межу. Измеримая цель должна быть, какие количественные показатели и чем мы это можем достигнуть. бы Она должна быть достижимой. Так как мы с вами говорили, побороть голод в Африке мы не можем, но мы можем накормить голодающих такого-то города или такую-то социальную группу. Цель должна быть relevant и realistic она должна быть актуальна и реалистична. Например, я думаю, что мы живем сейчас в таких обстоятельствах жизненных, что у нас нет дефицита продуктов. И если мы будем описывать как проблему то, что у нас не достать, не знаю, мацы в магазине вне пасхальный период, я думаю, что это будет неактуально. Или же мы будем описывать проблему, которая будет решена, или же которая будет реализовываться в будущем. И таймфрейм, она должна быть определена во времени. Еще раз повторяю, вы должны знать, сколько времени вы можете решить эту проблему. Теоретически у вас может быть проект, в рамках которого вы наберете группу строителей и обучите их укладывать дорогу и просите на это два дня. Возможно, вы сможете обучить такую группу, а возможно, нет. Или же не сможете привести в строй материалы. Вы должны реалистично подходить к срокам выполнения, потому что проект должен иметь свое окончание с реалистичным результатом. Итак, поговорим о примерах. Примеры нам сможет озвучить Елена. Да, смотрите, то есть цель таким образом получается это то, что мы хотим достичь, для кого какими средствами, и желательно указывать за какой период. Да? Что хотим достичь, для кого, какими средствами, каким образом, за какой период. На да, Вот пример вам. пожалуйста, Укрепление и развитие женского еврейского лидерского движения через привлечение к активной общинной жизни современных еврейских женщин, раскрытие их лидерского потенциала и реализацию местных проектов. Давайте вместе проанализируем этот э, пример, да, как сформулирована эта цель. Как вы думаете, э, какой организации э, могла бы быть цель э, данного проекта? Маленькая подсказка, даже какому проекту? <связательно> <Начало> <связательно> какого проект? проекта, какой организации? <связательно> Не знакомы ли вам? Проект Кешер, конечно, кто же еще? Да, проект Кешер и... Э, да? непосредственно программы «Женское еврейское лидерство». Да? Смотрите, указано, что, чего хотим мы достичь, да? чего хотим достичь в рамках данного проекта. Ваши варианты. Ну, привлечь к проекту таких женщин, которые смогут э, сами организовывать на местах э, проекты и осуществлять их. Да, то есть мы хотим... Э, усилий, да, развить женское и еврейское лидерство, как можно больше женщин, да, вовлечь в наше движение. И мы даем средства, да, что они должны быть активными участниками общинных э, жизней, а каким образом через реализацию местных проектов. То есть они непосредственно работают э, в еврейских общинах, да, тем самым сами становятся лидерами, руководителями данных проектов и реализуют. Кто-то еще какие-то комментарии хотели бы добавить, усовершенствовать, может быть, эту цель? Ну я могу, Можно я добавлю? Я думаю, еще надо Конечно. еще и молодежь привлекать, не только ну, женщин. Э -э -э -э смотрите, мы не ограничиваем, обратите внимание, мы не ограничиваем возрастной критерий цели. Мы говорим о женщине с точки зрения гендера. Да. Может быть, такое ограничение могло бы стать целью какого-то другого проекта. Да? То есть, если бы ваш проект действительно охватывал молодежную группу. Еще пример, если у вас закончились комментарии. Это, так сказать, пример проекта достаточно крупной организации. Да? И сейчас мы можем посмотреть пример проекта местной организации, как он может звучать, объединить поколение, мама, взрослая, дочка, чтобы через связь еврейских женщин разных поколений, совместное соблюдение традиций, освоение здоровительных и творческих практик, прийти к пониманию себя и формированию активной позиции еврейской общине. Хотелось бы услышать вас, как вы интерпретируете данную цель, что вы здесь видите, что вы здесь слышите. Как вы понимаете? Дорогие участницы, сразу хочу, хочу уточнить, это не идеальные цели, это не то, что надо принимать как, как это? Э, идеал, это то, к чему мы рады услышать ваши э, пожелания, рекомендации, как это усовершенствовать, потому что здесь мы учимся, и это учебный пример. Угу. Ну, видно ли здесь э, как цель? Ну да, это а взаимодействие мамы и э, дочки, то есть все же это женская э, линия по гендеру, в соблюдении традиции и оздоровления, так как мама может передать дочери некоторое таинство. И действительно, да. да. О, и вот прийти именно нет, к но... пониманию себя через оздоровление, через традицию, через э, познать себя и развить ну и формировать, конечно, активную позицию в а -а -а. нашем Спасибо. Тут Неродновикова пишет в чате, что это ладор Вадор. Это проект, написанный в рамках направления ладор Вадор, но это не проект, написанный самим проектом Кеша. Это проект местный, какой-то вот может, это вообще придуманный проект и придуманная цель, да. Но, по вашему мнению, просто насколько правильно все звучит, насколько прозрачна эта цель и насколько, как вам кажется, она достижима? Ну, мне кажется, тут что-то немножко притянуто uh -huh. за уши, скажем так. Мама, взрослая, дочь – это уже вообще сформировавшиеся отношения. И, ну, по-моему, тут бы скорее поменять местами взрослая дочь-мама. Потому что если мама за это время не пришла к еврейской жизни, если у нее взрослая дочь, то мама уже не, не молода, так скажем. Вот, то скорее дочь притащит маму, и мне кажется, тут надо вообще поменять местами. Может быть, может быть. И тем более и часто что? действительно мамы и учится у взрослых детей. Но посмотрите, здесь и не только еврейской традиции, многому чему вообще, да? Uh -huh. Ну, тут конкретно о еврейской общине говорится, тут же не просто вообще мама-дочка, uh -huh. а еврейская община, поэтому, не знаю, мне кажется, немножко такое притянуто за уши. Uh, так, Александр Саяпина пишет, у нас. Хорошо, ну, спасибо. я неправильно прочитала, uh -huh. взаимодействие между матерью и дочерью между собой, второе, их, их вовлеченность в в общину матерью. Угу. с другой стороны очень часто на этапе взрослой дочери отношения мамы да, и взрослой дочери немножечко становится может быть сложнее а может у кого-то наоборот ближе да и вот э, раскрытие этих отношений может быть да на фоне раскрытия этих отношений возможно вовлечение их в общину хорошо кто-то еще но не совсем понятно взрослая дочь, ее возрастные рамки. Там в рамках проекта вы можете определить взрослая дочь, какой категории, 16-18, 16-24 или 30, вернее, 20-30 плюс. А может быть, это мама 80 лет и дочь 50 плюс. Да? Это все определяется целевой группой в последующем. Да. Как раз Алена Кремер пишет о том же. Непрозрачная целевая аудитория очень слухает uh -huh. проект. А, насчет непрозрачности. Мы сейчас говорим с вами о цели. Целевая группа или целевая аудитория описывается uh -huh. отдельным пунктом. И там, возможно, мы сейчас говорим о конкретно вырванном из контексте цели. А, мы там, возможно, это бы увидели, а возможно и нет. Возможно, это недоработка. Но это мы узнаем чуть позже. И это очень сужает проект. Не надо думать, что проект должен побороть глобальные проблемы. Возможно, для конкретной общины, для конкретной организации, которая писала этот проект, четко суженная целевая аудитория – это правильный шаг. У каждого проекта индивидуален. Галина, вы хотите что-то сказать, сделать какое-то замечание? Вы можете, милые дамы, вы можете всегда высказаться и сказать что угодно. Если у вас есть пожелание, аноним с Айфона пишет, отношения зависят от тех традиций и ценностей, которые выложили с детства. Вы знаете, с одной стороны, соглашусь, есть английская пословица, которая говорит, что бессмысленно воспитывать детей, они вырастут похожими на нас. А с другой стороны, психология и социология говорит, что социализация человека проходит в период всего, всей жизни. Представим ситуацию, а, поколение наших родителей, родителей и бабушек выросли в советский период, где был а, пионер, комсомол, партия и никакого юбилизма. Еврейские общины были запрещены. Если бы мы исходили из того, что то, что получено в детстве, это то, что мы сохраним на всю жизнь, Тогда бы не было возрождения еврейской культуры и не было бы сейчас нашей организации на вами Нам бы негде было черпать нашу информацию. Ну, возможно, а возможно и нет. Это все очень индивидуально. Хочется двигаться дальше. Спасибо большое за комментарии. А можно О, еще на... вопрос? Я прошу да. прощения, можно еще вопрос вот по предыдущей? А, вот э, я так понимаю, что в результате всего, да, то есть тут э, в этом примере описаны какие-то действия, которые будут, да, то есть вот мы их объединяем, uh -huh. Uh -huh. мы их э, там совместно что-то делаем, практики и так далее. Для чего все это делается? А для того, чтобы прийти к пониманию себя и формированию э, активной позиции, да. Скажите, пожалуйста, а как вот понять измеримость нашего вот этого конечного, идеального конечного результата, как мы, из, вот здесь понятно, что мы пришли к пониманию себя и сформировали эту позицию, то есть вот по э, вот этим действиям, нужно ли это, чтобы это тоже каким-то образом измеримость была отражена? В цели измеримость может быть отображена с точки зрения, вот я открываю назад uh -huh, uh -huh. В цели, измеримость может быть показана объемами, что даст мне возможность судить о достижении цели. Вот это вы можете отобразить. Об измеримости нашего проекта мы с вами поговорим отдельно. Есть методики, которые нам помогают в этом. И когда мы будем с вами говорить о логико-структурной матрице, мы сможем с вами увидеть на самом, в самом начале, каким образом, какую цель поставить Пока мы с вами говорим о цели, как о результате решения проблем. Это очень правильный вопрос, но мы сможем на него ответить, в процессе разбора полного материала. Напомните мне, пожалуйста, когда мы дойдем до этой части следующего вебинаре, чтобы я на этом остановилась в детали. Итак, следующий пункт, когда мы сформировали проблему, мы создали цель, следующий этап, это у нас задача, то есть специфический под цели. Задача это шаги, это ступеньки, которые нам помогают подняться из ситуации А в ситуацию Б. Наших целей наших ступеней должно быть как минимум три, потому что если их будет меньше, это будет перескакивание и появится у донора возможный вопрос. Если это все так легко решить двумя шагами, зачем же делать ради этого целый проект? Пусть это будет отдельная под какого-то более фундаментального проекта. Для того, чтобы более просто воспринимались задачи, их лучше на старте формулировать с помощью глагола. То есть наши задачи должны быть решаемыми и содержать определенные действия. Опять же, пример, который нам сможет озвучить Елена. А, смотрите, эти задачи – это поэтапное достижение поставленной цели. Да, мы говорили, что цель – это что мы хотим достичь, для кого, каким образом и за какой срок. Именно вот задачи и конкретизируют, можно так сказать, да, или разбивают на ступенечки этапы достижения цели. Для, помните, для обозначенной первой цели, более масштабной организации, да, Какие помните, там надо было укрепить, усилить женское движение и через реализацию проектов да, в общинах. Какие могут быть задачи? Повысить и укрепить роль женщины в развитии еврейской и общественной жизни России через поддержку реализации ими общинных и социально значимых проектов. То есть здесь задача что есть проекты и есть поддержка в их реализации. Используя опыт и ресурсы программы, программ проекта Кешер обеспечить участниц инструментами и средствами для разработки и реализации ими общинных и социально значимых проектов. Что значит инструменты и средства для разработки? То есть проведено обучение, да, практическая отработка, Участницы знают, как писать проекты, как написать грантовую заявку, они знают, как реализовать проекты. И, наконец, следующая задача – это привлечь к активной общинной жизни и к лидерской роли новых женщин еврейских общин. Вот такие задачи. Мы готовы услышать ваши комментарии. Как вам кажется, эти задачи помогут достичь поставленной цели? Цель указана здесь э, мелким шрифтом выше. Ну, Мне всяком... кажется, да, задачи да. вот первая и третья, угу. они немножко размытые. То есть непонятно, как будете привлекать, если это э, должны быть какие-то конкретные шаги, да? например, э, ну, вот как вы даже примеры приводили там проводить, провести ряд там, образовательных мероприятий, или провести пиар-компанию, или там, ну, каким-то вот, чтобы было э, как-то внятно, да. Вот То есть, он даже он. если вы будете проводить, например, там 50 вебинаров, но все равно объединить в одной задаче, э, чтобы это было понятно, э, что это будут э, образовательные мероприятия, или там какие-то еще мероприятия. То есть вот, э, непонятно каким образом это будет. то что вы сейчас озвучили это задача следующего этапа потому что Ирина будет говорить дальше что каждая задача она как раз развивается на конкретные мероприятия мероприятия да? конкретные да то есть если вы будете проводить например 50 вебинаров то вы напишите там вебинар по блоку такому-то или да, там да, обучение да. по блоку такому-то, да. это уже будут конкретные мероприятия. Но то, что вот в принципе проведение, например, обучающих мероприятий, или там проведение программ по социализации, или там, я не знаю, укладка асфальта, да. э, что не в разрезе конкретных мероприятий, а в разрезе блоков деятельности. Uh -huh, Потому что, uh -huh. вот, на мой взгляд, <к <mauv> привлечь к активной жи общинной жизни, uh -huh. ну, это... Это красиво звучит, но непонятно, о чем это. Как вы их привлекаете? Mm -hmm. Где вы их берете? Ну, как-то очень много вопросов возникает. Mm -hmm. То есть вы очень считаете, что данные задачи не, э, не очень разъяснили, как будет достигаться цель? Mm -hmm. Смотрите, мне сложно так сказать, потому mm -hmm. что я в целом знаю этот проект, я понимаю, что стоит за этими задачами. Я просто задаю вопрос, настолько ли это будет внятно человеку в лифте. Да, ну я, я понимаю, что человеку в лифте вы не будете расписывать задачи, но я в целом говорю, там, какому-то а, фонду который э, не знает вашу деятельность настолько досконально. Потому что, когда вы будете описывать, э, например, деятельность своей организации, э, очень часто надо понимать, что фонды, они под э, эти описания дают какое-то определенное количество символов или количество слов, или там пишут не больше восьми строк. Угу, не всегда угу. у вас есть возможность написать полстраницы, какие мы классные. Отлично, отлично. Хороший комментарий. Спасибо, спасибо. Кто-то еще? Правильно, Кто конечно, Спасибо. Угу. Идем дальше, давайте, время уже. Илина, угу. поменяйте, пожалуйста, Сейчас, кадр. Ага. Мы богополучно зависли, так? Ага, эм, проект, который местного да, уровня если помните «Мама-взрослая дочка», организовать группу женщин «Мама-взрослая дочка», ознакомить участниц проекта с техниками познания и раскрытия своего женского начала, ознакомить участниц проекта с основами успешного взаимодействия поколений женщин с точки зрения иудаизма и современной психологии для формирования их активной позиции в общине. Что здесь скажете, как прокомментируете? Кстати, Евгения тут сделала комментарий хороший, мы не озвучили по предыдущему замечанию. Это описание задач, а не средств. Как описание именно задач, они хороши, механизмы можно варьировать. Спасибо, Евгения. Угу. А в то же время вот Евгения Киев написала, если бы я была донором, то я бы попросила конкретные программы рассказать, здесь обтекаемо. Это комментарий к предыдущим задачам. Готовы услышать теперь ваши замечания и комментарии? Мне кажется, что эти задачи, ну, они более конкретны в плане того, что будет делаться, но они не на 100% отображают, э, э, вернее, с помощью реализации конкретно этих задач э, невозможно достигнуть всех целей, которые указаны вот в вашей цели 2. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, вы собираетесь их ознакомливать, да, у вас везде глагол там, ну, организовать понятно, а дальше вы их ознакомливаете и как-то, может быть, их участие, да, вот мне… Обучить, нет. да, считаете возможным обучить? Нет, ознакомить, обучить – это все, как бы, процесс от вас, да, а потом… Uh -huh. А, ну, ну что, они там или в чем-то участвуют, или а, там способствуют проведению чего-то, да, там ну, потому что активная позиция — это не, не только внутренняя позиция, я так понимаю, что у вас это должно быть, чтобы потом как-то это измерить, то они сами должны как-то доказать или подтвердить, или проявить, что у них эта позиция сформировалась, что они поняли себя, может быть, они участвуют в чем-то, или сами проводят в чем-то, или привлекают кого-то, то есть они что-то, а, ну, Очевидно, mm -hmm. да, для достижения вашей цели что-то они еще должны сделать, а в задачах у вас прописано только ознакомление. То есть, бы, может быть, ознакомление там, со всеми аспектами вашего проекта как-то сузило. Если цели, если по условиям номера может быть только три задачи, да, а mm -hmm. тогда хотя бы -то, какую-то одну из задач отвела бы под какую-то их деятельность. Что-то, что от них да. исходит, а не только от вас, как вот ознакомить и обучить. <су -у> Интересное замечание. Ну, no, uh -huh. у меня вот еще какая well, мысль возникла. Значит, вот даже если ознакомить, как вы оставляете, uh -huh. через что? Через что? Через какие-то э, действия тогда, через организацию каких-то конкретных мероприятий. А, это очень общо. А, ознакомить участниц, как вы... Еще раз говорю, дальше идет список мероприятий, как это делается. Задача mm – -hmm. это еще не конкретная деятельность. Да? Давайте вот здесь немножечко тоже уж четко определять. Ну, э, так немножко да. сложно, когда не видишь перед собой да, сразу да, да, да, да. всего. Ну, хорошие замечания. мы все обсуждаем, совершенствуем, да, все замечательно. Мы для этого и формулировали вам, чтобы у вас девочки, возникали вопросы. Задача, девочки, задача – это в первую очередь то, на что вы сможете ответить в результате, что сделать. На, на самом деле мы сознательно поставили для вас подобные задачи, подобные цели. Чтобы вы смогли размышлять. Мы смогу, еще не раз подчеркиваем, это не идеально правильные и не идеально неправильные это задачи. Это возможно для вас потренироваться. Очень замечательно, что мы все можем размышлять. Дополнять задачи можно. Мы не знаем насчет цели объединить поколение. Мы с вами правильно определили, что цель очень широкая. Возможно, тот, кто писал этот проект, хотел сделать информационную кампанию, поэтому здесь идет односторонняя деятельность, ознакомительная, а обратная связь будет делаться другим путем. Мы этого не знаем, мы не читали дальше, но это вызвало у нас вопросы, и в дальнейшем мы, возможно, увидим на них ответы, если мы донор и читаем этот проект. В данном случае задачи должны отвечать. Цели. Мы нашли с вами ошибку в цели, и мы увидели, что из-за ошибки в цели последовали неточности в задачах. Мы не знаем, какой формат, какой инструмент будет избираться для объединения поколений. Мы застыли свое внимание на целевой группе и возрасте мам и дочерей и возможности реализовали, но мы не определили, что будет делаться для объединения. Может, это какая-то информационная кампания, может, это какой-то семинар, может, это лекция. Ой, какой это инструмент ваш. мы увидим в дальнейшем, если тот, кто пишет этот проект, нам это донесет. Итак, мы переходим... Спасибо, к... а тут и можно еще замечание, да. комментарии. Лена, а, а, Лена Кремер пишет, согласна полностью по глаголу ознакомить. Лена, это зна... согласна употреблять его или не употреблять? Можете включить микрофончик и сказать? Ну, сейчас Лена пока пишет. Э -э -э Светлана Хаджаян пишет. Я хочу сказать, как новый человек, привлеченный в программу. Я сама сильно хотела бы быть ближе, меня поняли, помогли и привлекли. Спасибо за комментарий. Это чудесно. Я надеюсь, что как минимум в рамках нашей программы мы... Стараемся вас понять и привлекать, и давать обратную связь всегда, когда это возможно. Угу. Так, пока что мы ждем ответа. Не, пойдем дальше, да, Лена пойдем написала. Маленькое угу. практическое задание. Давайте определим, с вами, давайте определим с вами, что в данных тезисах является целью, а что задачей. Мы с вами изучили, что такое цель и что такое задача. Давайте прочитаем вместе эти тезисы и попробуем понять, что это в рамках проекта. Ну, я думаю, вам видно, да, могу озвучить все же. Популяризация еврейской традиции среди молодежи, имеющей право на репатриацию, то как вы считаете, кто-то готов сказать, это цель или задача? А, можете в чате написать, если эта цель единичка, если задача двойка. Возможно, не всем удобно говорить микрофоном. Мы всегда рады услышать вашу обратную связь с комментарием. Uh -huh. Спасибо. Ну, большинство да, определяет, что это цель, и мы с вами согласны. Следующая. Организация проведения фестиваля еврейских творческих коллективов. Да, здесь однозначно эта задача достаточно конкретная, да. Да, не, которая не решает какую-то проблему, а на пути к решению этой проблемы. Следующее. Улучшение взаимоотношений между людьми разных поколений. Пошли единички, и мы отчетливо здесь прослеживаем цель. Угу. И, наконец, создание инициативной группы для сбора и обработки полученных данных. Да, вы совершенно верно все определили. Вы четко видите, где цель, где задача. Спасибо. Двигаемся а дальше. Если кто-то, у кого есть сложности с пониманием, поставьте, пожалуйста, ну, то есть разница, где цель, а где задача в данной истории. Если у вас появилась такая сложность, поставьте, пожалуйста, единичку в чате. Если сложность, единичку. Это Если будет... все понятно... Ну, более-менее двойку. Чтоб мы знали, нужно ли останавливаться более детально на этом. Ну, пока что вижу двойки в чате. Спасибо большое, переходим дальше. Следующий этап под задачей будет мероприятие. Мероприятие – это уже инструмент. Инструмент, которым реализуется поставленная задача. И в результате в отчете мы смогли бы сформулировать, сколько э, достигнуто, Каким мероприятием? Мероприятие должно быть четко измеримым продуктом. То, о чем мы говорили. У мероприятия должны быть количественные и качественные результаты. Если их нет, значит и мероприятие не совершилось. И может быть такая ситуация, что крупных фондов и крупных организаций просто не принимают отчеты, если они сформулированы нечетко. Задача не должна содержать более 10 мероприятий. Если задача содержит больше 10 мероприятий, мероприятия, это могут быть разные инструменты, то, возможно, эти задачи имеет смысл расширить. О мероприятиях, как о элементе, мы с вами будем говорить в следующих наших занятиях и о том, как это все провести. Здесь мы с вами остановимся на примерах первого, и второго семинара. Они подобны, потому что здесь мы проводим обучение, подготовляем материалы, разрабатываем положение, проводим конкурс и обучаем. То есть это конкретно измеримые. Мы сможем провести, если провели обучение, то сколько людей, сколько мероприятий, сколько инструментов, сколько материалов, это все численно измеримые явления. Во втором Варианте Мы с вами говорили, что ознакомляется, ознакомляется, ознакомляется, потому что здесь проходит одно, в основном односторонний инструмент. Тренинг, вебинар, семинар, мастер-класс, изготов, изготовление учебных материалов. Это мы говорим о том проекте, мы не говорим еще раз, что это правильно, этим можно ограничиться. Но, возможно, та идея, в которой вы говорите, это может быть отдельный проект, который будет продолжать предыдущий. Итак, очень важно, чтобы в вашем проекте вы четко понимали целевую группу. То, на чем я хочу остановиться в первую очередь. Чем будет отличаться целевая группа от целевой аудитории? Мы сегодня упоминали этот термин в чате. Целевая аудитория – это узко определенная группа людей. Это та группа, с которой мы работаем в конкретных действиях. Целевая группа – это более широкое понятие, которое включает в себя как людей, на которых прямо направлен наш проект, так и тех, кто опосредовательно получает влияние, так и бенефициары. То есть выгодополучатели, которые сталкиваются с нашим проектом. Если мы возьмем за основу наш проект, опять же, с асфальтом, с дорогой, давайте разберемся. Мы с вами озвучили проблемы, с которыми сталкивается человек, живущий в этом доме, рядом с которым находится яма, или дорога к населенному пункту, к которому сложно подъехать. Кто из людей, человеков, сталкивается с этой проблемой, на кого влияет. Как вы думаете? Мы можем определить... Те, которые живут в этом доме, те, которые проезжают мимо да. этого дома. Что объединяющее у этих людей? Какая специфическая объединяющая характеристика у этих людей? Географическая. Их объединяет ну, в этой истории, а, да. в основном география. Мы не можем их сегментировать по возрасту, по полу, мы не можем сегментировать их по социальной занятости, по уровню образования, религиозной принадлежности и так далее. Мы не можем сделать эту сегментацию, но мы можем найти идентификационные механизмы, которые решают эту проблему. Если мы решим эту проблему и... Появится ровная дорога возле дома на улице Пупкина один подъезд 2. Как вы думаете, затронет ли это вся история жителей подъезда номер четыре? Конечно, они начнут завидовать. Они будут ездить через их подъезд. Там уже лучше дорога. Если есть такая техническая возможность, а может этой технической возможности нет, но они увидят инструмент решения этой проблемы, которая была посредством либо написания проекта, либо объединения в какую-то активную группу. либо ну, Их в... поднимет их социальную активность, то есть их поднимет, что есть проблема, если есть проблема у нас, ее можно решить. И вот есть инструмент, который можно решить эту проблему. Как вы думаете, повлияет ли вся эта история на местную власть? Конечно, пеноп такой читается за проделанную работу. Как вы думаете, повлияет ли вся эта история у нас на магазин стройматериал, в котором мы купили все, все необходимое для ремонта? конечно, если оно качественное то будет у них классная реклама если товар некачественный будет у них антиреклама, но тоже реклама то есть они получат и экономическую прибыль и рекламу, и что-то еще то есть наша группа прямых получателей информации прямых получателей какой-то выгоды в этом проекте, или же в проекте мамы-дочки о которой мы говорили раньше женщины, которые Взрослые дочери, которые находятся в лучшей коммуникации со своими мамами, получаются у нас кем? группа, на которую нацелен в первую очередь. А кто... ты можешь сдвинуть слайды, там же есть у нас. А, спасибо. И на. <связывая> а, и ты назад пошла. Секундочку, прошу прощения. Ага. А, пошла, пошла я... назад, дорогая. Так. Вот, вот, еще. Я, так, Давайте не будем бегать, потому что я запуталась. извините. Вот, вот, вот, вот. Итак, у нас влияние получается положительное на общину, неопосредовательно на детей, взрослых дочерей, не зависит от есть, если мы даже определили гендер участие с женщинами а последовательно мы привлекли к, к результату а последовательно семьи и путем например методики опроса мы можем узнать сколько людей было охвачено нашей деятельностью или как повлияло это на изменение ситуации вообще и так очень важный момент о котором хочется отметить чтобы мы не переусердствовали в сегментации. Потому что очень часто, когда мы учились лет 10 назад сегментировать аудиторию, мы ее начинали сегментировать. Женщины возраста 35-45, проживающие в городе Пупкинск, имеющих высшее образование и относящиеся к общению такой-то. Это может привести такая сегментация может привести к тому, что э, ваш проект может быть отклонен донором, потому что в современных условиях многие международные доноры ограничения проекта исключительно гендером, социальной ориентацией, э, сексуальной ориентацией прошу прощения, или э, какими-то экономическими факторами может считаться как дис... дискриминационные стилизованка черта. Очень часто сталкиваемся с тем, что нельзя, опять же, это у вашего донора может не быть таких требований, или у них другие ценности. Мы внимательно читаем правила заявки. но можем столкнуться с тем, что это может быть причиной отказа идеального проекта. Я вам скажу, что причины отказов могут быть настолько разными, что у, у меня есть опыт, что мы Писали большой экологический проект, и нам говорят, вы когда будете его подавать европейскому фонду экологическому, не вздумайте его в папочку вкладывать. Когда там нужно было отправить пакет документов около ста листов, не вдумайте его вкладывать в папочку пластиковую. Вырежьте металлическую загибающуюся эту скрепочку, или как она правильно называется, и ей скрепите какой экологический проект вы собрались подавать, если вы использовали пластику? Потому что одна дружественная организация, из-за того, что они положили папку э, и не вырезали даже, или рекомендовалось просто вырезать полосочку с этой скобой, был отказ в проекте на 100 тысяч евро. Из-за такой мелочи. Но это принципы организации, принципы донора, которые были, ну, не писаны правильно. Итак, примером нашей целевой группы в рамках проекта «Жел» это выпускницы нашей программы предыдущих лет, участницы этого года и общины, потому что если вы повышаете свои знания и свои навыки, вы изменяете мир к лучшему вокруг вас. Во втором проекте мы видим, что это писала община, Костромская еврейская община, мы видим, что... Они хотят охватить женщин, которые были активными в прошлом. Они хотят охватить дочерей определенных категорий, членов семей и общину. Это так, как они определились свои группы. И когда мы это все с вами описали, мы сейчас говорим в идеале, что мы мероприятием описали все, мы можем делать краткую выкладку проекта. То есть два-три предложения, которые и являются помимо цели вот этой вот нашей аннотации, которая и презентация в лифте. В идеале, если вы сможете, в рамках 300 символов высказать все свои основные чаяния в своем проекте, благодаря которым... Можно будет принять решение, работать с этим проектом в дальнейшем или нет. Очень часто качественные доноры дают обратную связь. И могут, даже если ваш проект хороший, но в нем есть упущение, они могут вам его вернуть на доработку с определенного рода рекомендаций. С такими донорами надо работать и стараться поддерживать с, ним, с ними хорошие отношения. На этом я бы хотела закончить свою презентацию, но не закончить общение с вами. И, во-первых, послушать ваши замечания, пожелания и вопросы по этой части нашего первого занятия по написанию грантовых заявок. Может, еще раз пройдись четко, что мы разобрали? Давайте. Угу. Мы с вами разобрали о том, что нам необходимо, чтобы в проекте существовало интересное название. Кстати, о названии. Так же, как и о книге, его хочется или не хочется читать. Идеальное название должно отвечать вашему проекту и содержать не более шести слов. Более шести слов у вас просто не уложится в строку и будет неудобно читаться, например, в электронной почте. потому что когда вы будете отчитываться, очень часто необходимо писать название проекта. Итак, у вас должно быть название, у вас должно быть краткое описание вашего проекта аннотации. Как мы сказали, оно пишется в конце. У вас должны быть четкие цели. Здесь мы их можем сравнить с определенным оглавлением в книге. У вас должны быть задачи. То есть то, что мы хотим получить в результате. И у вас должно быть четкое понимание, с какой целевой группой вы будете работать, чью жизнь вы будете менять. Идеально, если вы сможете оценить и результат охвата вторичной целевой аудитории, то есть всю группу целевую. Если... Вы сможете это описать на этом этапе, это уже большой успех и старт ваших качественных будущих проектных заявок. Сейчас мы хотели бы вам дать домашнее задание. Мы можем остаться поговорить с вами, поотвечать еще на дополнительные вопросы, но ваше домашнее задание вы сегодня получите на почту. Это будет документ, в котором будет предложен список тем, проекта, направлений, в рамках которых вы можете выбрать одну тему и описать какую-то проблему. Например, также мы говорим «плохие дороги» – это тема? Нет, это направление. В ней вы можете выбрать проблему, которую вы способны решить, изучить, что вы способны в ней сделать, описать цели, задачи и целевую группу, которую вы можете охватить своим гипотетическим, пока что виртуальным проектом. Это не ваш будет личный проект, который вы будете писать в рамках нашей программы, это учебный проект. Поэтому тему вы можете выбрать любую, которая вам нравится. По сроку Сегодня вы получите письмо, э, просьба до конца дня четверга определиться и сообщить координатору своей стороны, своей группы э, о том, какую тему мы выбрали. Вы выбрали, если у вас есть пожелание, вы не нашли интересную вам тему среди списка, вы можете предложить свою. Если у вас есть какие-то вопросы, каждая из координаторов с радостью будет с вами работать и давать обратную связь уже на этапе определения тем. Дальше мы вместе с вами поработаем и сможем сформулировать наши цели, задачи и в дальнейшем перейти к следующему этапу целевую аудиторию определить. Да. Пусть вас не пугает э, задание, да. Э, Во-первых, э, это ваше решение, какую тему да, выбрать, какое, какую идею даст вам эта тема. И мы будем сотрудничать, да, вместе определять цели, задачи и целевые группы. Потихонечку двигаться, А затем в ходе следующего вебинара, да, тренировочного, мы научимся определять, прописывать следующие пункты. Спасибо большое, Ирина. Да? И все-таки хотели, если у вас есть желание высказать какие-то комментарии по вебинару, задать какие-то вопросы, то мы готовы выслушать и ответить на вопросы. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, на этапе написания проекта важно ли, нужно ли иметь понимание, какая команда будет работать над реализацией этого проекта? Конечно, это ресурсы, которые вы должны для себя оценивать уже на этапе подачи заявки. Мы с вами говорили, что оценка ресурсов, это в первую очередь, вот на этом, чтобы идея стала проектом, мы говорим, ресурсы имеющиеся необходимые ресурсы, как мы понимаем, могут быть человеческие и технические. Вы Давайте так, это будет не мини-проект проекта Кеша, но в принципе проект. Вы оцениваете, кто есть в вашей команде, и в идеале вы подаете вместе со своим проектом резюме этих людей. Показывайте их опыт и релевантность их опыта в реализации этого проекта. Ресурсы технические, вы должны оценивать, сможете ли вы это сделать, и что вам дополнительно к этому потребуется. Возможно, вы командой будете показывать свой личный вклад. Об этом мы тоже будем говорить на следующих занятиях, но э, обычно это 20% личного вклада. Возможно, вы э, свои 20%, например, фонды Европейского союза молодежной принимают 20% вклада через волонтеры часы. Вы указываете, что у вас в команде есть 10 человек в вашей общине. В этой общине 8 человек из них не будет на зарплате. Но вы конвертируете час в среднестатистическую оплату труда по отрасли, и вы считываете, что они вносят виртуальный благотворительный внос в вас взнос. По участию волонтеров мне понятно, я, у меня друг, другая мысль. Просто если есть у организации свои направления деятельности, да. Да, есть сотрудник, который в обязанности которого входит писать проекты, и он пишет проекты, ну, например, там, для, дневного, для дневного центра, для людей с инвалидностью, еще для кого-то. И понятно, что реализовывать этот проект будет руководитель дневного центра или специалист, который работает с этими людьми с инвалидностью и так далее. Но этот сотрудник не имеет опыта реализации проектов, не имеет опыта управления проектами, не имеет опыта там, составления финансовой и прочей отчетности. Да? Но это, если он руководит этим проектом, то это все будет входить в его обязанности. И я уже, например, на стадии написания проекта знаю, что, то, что я... Имею определенных сотрудников в организации, которые по своей основной деятельности должны быть в проекте, но я понимаю, что они не могут быть в этом проекте, и я не имею. И, и вот как вот здесь вот этот вот баланс соблюсти? А с другой стороны, если, например, я на себя беру управление проектом, да, э, то как мне быть уверенным, что. Э, что у меня есть вот эта вот надежная команда. То есть это совершенно два отдельных вопроса, просто я их решила задать вместе, потому что не знаю, будет ли еще возможность. А, возможности в такой момент как ирине я просто вижу что вы из беларуси вы можете задавать эти вопросы ирине а можете напрямую обращаться ко мне я могу ну, оставить... вот, да я бы вот сейчас хотела услышать от вас если вот, можно сейчас прив... отвечу но в дальнейшем вы смело можете обращаться любая девушка из другого города может смело обращаться ко мне напрямую итак отвечая на ваши вопросы у нас есть два пути но ну, этот ответ будет мой субъективный, из моего личного опыта. Когда я работала в ВУЗе, я писала академические проекты. И писались получение грантов финансирования на кафедру. Пишется грант на кафедру, пишется хорошее. Он приходит на кафедру, а преподаватели только проводить у лекции. Вот на самом деле, вот я с таким сталкиваюсь. Тут варианта два. Либо себя вводить как координатора или администратора, вводить э, себя в эту деятельность и определять себе часы. Но если у вас э, в вашей еврейской организации много проектов, вопрос потянете ли вы всех. Но в данной ситуации разумно вводить себя именно как ответственное лицо по документации или же вводить другое лицо, которое будет здесь. Второй вариант наверное, более простой, на перспективу проводить обучение своей структуры. Руководителя дневного центра один раз проще научить и один раз сесть с ним это пройти, и обосновать ему это экономически, человеческим ресурсом, чем всю жизнь за него делать. Это много. Может... Можно я еще короткий комментарий. Вообще в рамках проекта возможно привлекать специалистов, экспертов. То есть то, что не умеете лично вы, но вы знаете, что кто-то знает это хорошо, то вы его приглашаете. Это возможно в рамках проекта. И мне еще вот такое хотелось бы сделать замечание, порассуждать, может быть, вместе с вами очень недолго. Проекты пишутся, мне кажется, иногда, исходя из уже состава команды и возможностей того, кто будет заниматься проектом, с одной стороны, с другой стороны, вы, понимая, что вы хотите решить в рамках данного проекта, какой результат получить и какие вам ресурсы нужны, вы можете понимать, что вы должны кого-то пригласить со стороны экспер экспертов вот такого-то направления, такого-то уровня. Два подхода. Спасибо. Спасибо. Ну, мы на самом деле так и делаем. Я участвую в некоторых проектах. Ну, просто вы, Ирина, совершенно правильно сказали, что все потянуть невозможно. И поэтому вот Конечно, этот вопрос да. делегирования проектов, он рано или поздно встает. И люди не всегда готовы брать на себя вот эту, ну, груз этот, да. То есть они привыкли там вести программу в дневном центре, и они не понимают, почему им надо сейчас вдруг делать все-все-все, пускай даже это там дополнительная какая-то оплата. И экспертов тоже мы привлекаем. И мы даже создаем дополнительные проекты, которые не являются основной деятельностью, но uh -huh. в целях удовлетворения потребностей нашей целевой группы, да, мы делаем какие-то другие проекты, но есть основная деятельность, на которую основного финансирования недостаточно и на нее привлекаются, то есть это, ну как ни крути, это все равно… Те сотрудники, которые есть уже, и там не всегда, ну, то есть иногда релевантно, иногда нет привлекать экспертов. То есть в программном плане они могут быть экспертами. И то же самое, что вы говорите по поводу а, привлечения кого-то, кто может быть администратором, да, а, Иногда предполагается, что сотрудники организации, администраторы, бухгалтеры, экономисты, закупщики и кто-то еще, да, они уже должны работать условно на этот проект, так же, как они работают на любую другую программу организации, потому что это для удовлетворения, основной ну, для реализации основной какой-то деятельности нашей. И они не всегда готовы это делать, потому что нет вот этого э, понимания, что... Проект, пускай это идет из другого финансирования, но это все равно основная деятельность. И очень часто мы, например, сталкиваемся с сопротивлением сотрудников. Ну, таким, знаете, где-то неявным, конечно, сопротивлением, потому что административный ресурс все равно работает. То есть У -у -у. эти все методы используются, и вот в зависимости от каждой конкретной ситуации, но идеального варианта, конечно, нет, я вот. Здесь я бы вам посоветовала обратиться к методикам внутренней коммуникации чаринга. Вам нужно найти инструменты мотивирования ваших сотрудников, либо к получению этих знаний. Просто если вы им в существующие штатные обязанности на безоплатной основе вносите дополнительную обязанность, или же они не понимают, что они за это получают дополнительное финансирование, у них и появляется это внутреннее противоречие, почему я должен делать что-то более, чем я привык или привыкла к этому делать. Поэтому здесь, скорее всего, именно инструмент обучения и тимбилдинга необходим вам. Об этом мы можем попробовать, мы, как, о, поговорить на этапе реализации проекта. Когда мы пишем заявку, мы будем с вами говорить о диаграмме Ганта, как методике контроля и реализации проекта, и попробуем измерить с вами, нет ли перегруза у человека, потому что с точки зрения вашей позиции грандрайтера, вы пишете проект, вы за него, у вас болит сердце за него, мне кажется. всегда легко оценить человека часы, необходимые для того, чтобы его реализовать. Угу. Я надеюсь, что я смогу ответить на ваш вопрос хотя бы на этом этапе нашего вебинара. Спасибо. Все, какие-то комментарии? И я думаю, что уже действительно пора заканчивать. Мы полтора часа в эфире. Спасибо. Всем тем, кто остался до конца, кому было интересно. И я думаю, что наше сотрудничество и обучение продолжится. Да, на огромное спасибо тоже. Все было интересно и полезно. Как, по вашему мнению? Если вам было полезно, оставьте единичку в чате. Если у вас есть замечания, оставьте двойку в чате. Вот пишет, да. Спасибо огромное, все понятно, доступно, реализуемо. Сразу попрактиковаться можно было. Спасибо, Лена. Спасибо да. вам большое за большое количество единичек. Будем стараться и ждем от вас в четверг темы тем, и будем на связи. Да. Спасибо. Всего доброго. Здоровья.